Как можно улучшить носовое дыхание без лекарств? Например, стоите вы в пробке, либо находитесь в какой-то другой ситуации, где нет доступа к аптеке, нет доступа к лекарствам. Вы не можете сиюминутно или ежечасно куда-то попасть к врачу. То есть нет возможности оказать себе помощь с помощью лекарств, либо получить врачебную помощь. Вы можете с помощью одного упражнения, взятого из дыхательной гимнастики Пастрельниковой, улучшить свое, вдых, свое дыхание и самостоятельно себе помочь. Делается... 20 форсированных вдохов через нос. При этом выдохи, они пассивные. То есть вы специально не выдыхаете. То есть вдох делаете резкий и агрессивный. Стараетесь это делать через нос. А выдыхаете через нос или через нос, но без каких-то специальных на это усилий. Как это делается? Очень просто. То есть делаете резкий вдох носом. И пассивный выдох. Делается таких 20 вдохов в идеале, но если, конечно, вы сделали, например, таких 15 вдохов и у вас закружилась голова, то лучше передохнуть. А так, если вы э, терпите 20 вдохов, у вас ничего нигде не кружится, вы не падаете в обморок, то сделали 20 форсированных вдохов, передохнули, например, полминутки и делаете еще 20 форсированных вдохов. Затем снова повтори, по отдохнули полминутки и сделали еще 20 форсированных вдохов. Как правило, после того, как вы сделаете э, третий сет, э, третью серию, форсированных вдохов, где-то через минуту, через две вы почувствуете, что у вас значительно улучшилось носовое дыхание. Если какие-то есть вопросы, пишите их в комментариях. А если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Увидимся. Пока.